А, отлично. Теперь надо врубить. посмотреть. Ну, можно начать, в принципе. Я вообще вами закрылась-то сейчас. Не -то, конечно. Куда она гонится? Попались Рокси, что уже хорошо, да? Тут две минуты надо держаться, но я не умею это делать. <свес> У меня уровень доступа. Один я 5 же уровень доступа По два По два, два восемь, гилки-палки Господи, желаю, чтобы рок спугнула жидко Тут четыре <звы> че могу сказать? Самый... Не самый то проживательный человек. No no no, Freddy! I don't know what happened. All I did was take the badge. Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm. 16, 15, 14, 13. Давай, пожалуйста, немного времени. Да? Я надеюсь, они не будут заходить ко мне. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. серьезно почему дверь была закрыта открыта она была закрыта но она как то прошла через сквозь нее это довольно странно Торокий. у меня чего не Может? сохранилось тебе все заново? да ничего но пройдем еще раз так тактика открывайте двери пока можете а Тактика, слушай Монгомы и он стоял там. Монгомы. <клес> <клес> Я вышел. С <клес> План с кам. С Ты просто нулёвый чел. Он стоит, типа, хочешь немножечко <клес> по жопе? Он такой, спасибо. Конечно, ладно, Встань. Так, дамы и господа, начинаем тактику Планска. Двенадцать, двенадцать... Шо 10, такое? Девять, восемь, семь, шесть, четыре... Три... Заживал. У меня болит жопа. Не спрашивайте почему, потому что я устала. <с> И я не понимаю, почему. А с этой я тоже не дружу. А она с головой не дружит. тут теперь ходит, охренеть я просто похлопаю ага. что тут ходит? зачем ты мне тут уходи уходи, Рокси, пожалуйста ой, она ну, кстати стоит, я, я там если что I can help. нет, ты мне не можешь Господи. помочь, Рокси уходи я так жалко, Рокси просто всех засирает мне кажется yes. улет в эту часть да она сейчас повтыкает а, -а, -а теперь понятно но она же назад you не пойдет. forever нет она назад не пойдет она походит она вот по кругу будет Что это? Движение Детектид... А где движение Детектид? Я, что ли, бегаю? Суну камера не вылезть Я вспомнила, что я тебе скиду не хотела Правда? Я... Да Я молодец, слушай но... Смотри, что ты скидкаешь мне. Товар тебе меня кидает? о о о о о о позитивный Где Где я? Хреново. Хреново. Там нормально. где я... Нам, кстати, вот сюда... Я как жопу чую, что-то. <Слыш> не стоит. Чую, Вообще, если были мои друзья тут, то Мангомри? я себе могла это крикнуть А где Монгомори? Монгомори украли, Мангомри. прикол, да? Сейчас что-то как-то страшно Фу, кому? А ты что ты рядом, ты. что? Надо вот Где она? Вот кто-то ее видит? Я тоже не вижу. Она есть? Где находится? Вот когда она уйдет, короче, из этой стороны, потому что я сейчас на этой стороне, вот тогда, в принципе, она. Она сейчас потусит, потом туда пойдет. Тоже пробежка. Free map. Free map. Move. Got you, sweetie. I'm. Damn, we were caught. We you! caught. We were caught. We were caught. We were caught. Trapped! I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there and lost and found until your parents or the police arrive. Are you having fun? Больше никого не вижу. Я на камере не видно. Куда она? -то?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 I'm gonna Типа, он должен сейчас быть в другом месте, но его моделька до сей пор везде. Окей! Так, мы здесь. Мы можем спокойно ходить, потому что никто за нами гоняться пока что не будет. Относите. Я хочу сюда. Блин, вот если бы судить, кто-нибудь хотел бы вообще быть в этом? Где? Просто побывать в этом месте. скажу расскажу, где буду потусили, и в каждом из этих Чё тоже? Здесь очень кла... не классно, я вижу робота Ну, есть несколько но! Есть Это... несколько но, в моем случае Ну, если бы в ряде жизни такое бы случилось, то я бы этих агипатронников не знаю, а обматерил бы Я бы посрался Мы только не кстати Это сталкер! Это Сева! А это тоже свобода Это свобода есть И Мужчина срать, что это такое светое Твоё Давай. Я могу притвориться Не могу Видимо, не сюда надо было, потому что я полез вообще не в эту часть. Я кругами хожу. Да, по заданию. Нам по заданию в Да, согласен. Так, Дитя Фея, гонокровок, все воспользуешься крутой коробок. Ну как бы не груда, не груда коробок, а крутой. Молодец. Порчу русский язык. Когда Фредди крадут, это я помню. Я украла Фредди. что делать будем? Ч, подожди, я посмотрю. И мы можем продолжать. Я, короче, посмотрела, где именно находятся эти коробки потому что я про чулок. Вот сюда Ты это тоже видишь? Мышка Фредди Ты что? Мышка Фредди Фредди Ты в порядке? And have been trying oh, to get cute. down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me, me, me get to parts and service. So you line, of I course mean, yes. I will! Get How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only Я I know how. Use that door behind me, Mimi. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage path find a way to turn on the Че плевать, на Мишку Фредди, ну че Мишка Фредди самый классный из всех Я считаю Мондропа Ну и Сандропа в принципе, они оба классные Да, оба классные Мондропа, Сандропа Мишка Фредди Мондропа, просто прикал Ну мы просто считаем его в прямом смысле дедом Дедом, я такой типа Он подходит. <с wär> Сандропом. Добрый. Короче, солнышко. А, Мишка Фредди, он тоже добрый. Это Мишка Фредди по виду. Прикольный. Это не вообще прикольные все. тот факт, что здесь тусит Рокс. И я не знаю, в какой именно части. А вы помните, как мы проходили прачечную? Как оказалось, это мы зря сделали. Потому что мы не должны были проходить прачечную. Нам туда, кстати, походу. Ну, на момент у Сеньора, покажите мне, пожалуйста, что написано. Не могу я посмотреть, что написано на двери. Меня опять обламывает. Я тут даже посмотреть не могу. А, просто по кругу будет. А я там заныкался. Я молодец. Чего не заданию? Найти билет за кулисы. А если бы ты в реальной жизни увидела с или бы у ты бы посралась. Я согласен. Это это правда, я даже я не буду это отрицать. Знаешь, это такое, мне кажется, травма для детей. Что они видят вот это пересвоешь. Представляешь, сандроп. Реально стрмно. Нет, типа. Да, может по характеру он милый, тому подобный. Да, это внешне как бы отпугивает и отталкивает. У него даже стрычков нет. Вот, я же тебе типа, видео, в котором, вот, и я именно так видел Сандропа, но, как оказалось, его таким не сделали, что меня сильно обидело. Потому что если бы его таким сделали, это было бы куда круче. Я бы выглядел тогда более, более, более, вот, более классным, что ли. Блин, виндяй такой бесстрашный, он прям ходит, бродит что то Я бы тоже хотела причем. Он прям очень бесстрашный, прям. Но на видео сандроп милый. Мне Но... кажется, более милый версия, Которую я прислала. Да. По сравнению с тем, что мы не влетали. Саптончик. Простите. Я просто ничего с собой не могу поделать. Мне нужно отвлечение. Я нашел какую-то ныголку. Так. Лунный Человек. Кто больше заходит? Лунный Человек или... Солнечный Чем? Или Солнце? началось очень забавно Если так посудить Да и выглядит это достаточно Забавненько Ну, сам по себе забавный как бы... Чё-то мы нашли здесь Надеюсь, это табелится кулиса Пожалуй, в жоп. Это... Это пинет. <laughs> Это не то, что мне надо. Подождите, ничего обратно, что ли, возвращаться придется. он ездит, блин. Oh, Огад. он ездит. Мне кажется, билет из-за кулисы был чуть-чуть ближе, чем я пошел. Кое-кто пошел окольными путями. Да, да, да, я молодец. Обычно. Ты не молодец, ты просто умничка. Иди по Прости, пожалуйста. Я с этим не пускаю. Мне не найти. Девочки, не разведтик, это не прикольно. И только Глэм Чики Вау, когда она мне... Сейчас... Что? Фокси! Фокси! Фокси! Пожалуйста, верните Фокси Мне Рокси Кстати, не нравится, мне нравится да, раньше был этот Бонни Но его больше нет Да, Бонни больше нет Да Бонни заменили на этого Заменили на кого? Я, Я забыла, Монгомере. как Росу На Монгомри На Монти Да, мы не в ту сторону, кстати, пошли Господи, верните Бонни Господи, верните Рокси Рокси, выкиньте к чертям собачьим Но так, Рокси, правда, не, Ну, Рокси, правда как Она какая-то немножко какое-то говно, мне не нравится Рокси, да вот Верните и... Фокси Манка! Верните Фокси Манка! Верните, манка. По факту Фокси, а ты ещ. Смотри, ч что... я. Страшная. Прибежала, угадина, вали отсюда. Этот хрен для меня спалил. Стои, Че? Подожди. Find a backstage pass around here somewhere. А вс ⁇ -таки это сюда нам надо было... У да? него голос на 12 лет где-то. На 12 на 13 лет. А сам он мелкий. Где-то там где Хотя скорее всего он 5 лет. Ну реально, вытяните какой-то голос. Ну мне кажется, он ребенок бы там. Сколько бы ему там ни было Он не равно ребенок. Он очень Папа. мелкий Ну мне кажется это все вокруг диганское Либо он сам мелкий Он меньше чёртова ствола, ствола, блин Стола Он легко может залезть под стул Он не залезет под стул что там сумка, да, действительно, Федя? able to find the lift controls. Я не помню, как его зовут. Вот это Энерс. <ферклёв> <ферклёв> это Shadow а, а это спринг -трап. Или Спринг-Бонни. <ферклёв> <ферклёв> Осення. Дукушка, <ферклёв> блин, страшная. I sure. are you yes. Момент а, там сейчас жопа будет это факт, такой небольшой, знаете, Большая Нам придется, короче, Пускать No. Thank you. I can see you on the monitor! I didn't think you could stand up. Consider it a second wind. Freddy, I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the office. Do not let them in. The security doors are equipped with electrical deterrents. If you see them banging on the doors, You're hit the appropriate there. button. The shot is Okay, but how do I get out of here? Do you see the large vent in the floor? You are probably standing right on top of it. If I can reach the room under you, I should be able to force it open and let you out. All the doors appear to be on lockdown. Hmm. Look for me on the monitors. If you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open the door. Даешь? <звучит> я вышла. Хорошо. <звучит> да. О, о, о, не, не, о, о, о, о, Он о, о, о, о, а они там ещё в нём сидят в ГС, наверное, блядь, ещё специально, блядь. Не знаю, какой чудес. Я думаю, не вовсе нет. Где мы... Где вот а, собирается? ну если ты эмоц, то это 100% рофл, прикольчик, и так далее. Нахера себе, блять, рофл. Там толпа на полусу его связали, блять. Контрабанду все отжали, то есть Долтерики, которые дорогие, очень всё отжали. Все человека... Это на, на, на, на этом, на Питере, да. my systems are failing go to the sound booth on the third floor balcony run the performance program on that disc then meet me back on the stage Please hurry. do not have much time it is almost the end of the hour or I will wait here починить <coughs> делать Прямо сейчас Потому что только так И это, черт возьми Кстати, это... кстати, оцени графику Попить банишку Я, ну, оценил бы, наверно На... Четыре с половиной Потому что все же Тут есть кое-кде полосочки И это подобные это всякие их можно исправить. Надеюсь, разработчики займутся этим и сделают так, чтобы игра была благоприятна Кто смертельная Кто меня Испания заметил? Отлишней. прикол, если это твои темпы... Что?! Небо не слышат теперь меня. А я-то думаю, кто меня заметил? Вы ну, посмотрите, кто меня заметил, а? же Монти, он же... Какого хрена Монти залез на чекын? Монти, это не рак? Я не извиняюсь, но что-то у меня стрим отвратительного качества. Ой, надо это как-то исправить. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я Я не могу сейчас сделать, потому что это подписка по нитро. Что он здесь вообще делает? Подлагивает. Айси. Господи, он как крайне говорит. Да диалоги, идеалоги Я, наверное, сейчас возьму, короче, графику пониже на хай чтобы было только так. Чтобы она не ловало. Прям так сильно. Желез не вытягивает. К первому этажу ну, как тоже сейчас начну какой-то воду. То есть он должен ходить в этой части. Рокс. Рокси. Где Рокс? Где Рокс? Ну вот мы тут как бы, да почти что тут, какого сейчас, счастье насрать Она такая типа, are you lost? ты, а, вот Рокс, понятно. Знакомый голос, черт возьми, это же чика. Чечка. Mm -hmm. это... вот да? Чечка. Вон она находит, это Чечка. А на втором этаже камера есть? Конечно, мне камера нужна. Он ходит ровно. Ну, мы в этой части. А вы? А где вы? А она не ходит, кстати, в этой части. Ой, боже, той часть. Дико извиняюсь, но сейчас графику просто понижу нафиг на медиум. Опять понижаем графику, чтобы не лагала карта, потому что карта не лагает. Понятно, она и так и так лагает, тут вообще даже графики не есть. I bet I'm your а, рядом со мной ходит, вот он. А, он у нас что ли не уходит? Почему Чика ходит в любое место, а она нет? а есть чем отвлекать в этом месте чем отвлекать в этом месте нет мы как обычно страдаем мы назад поднимает и уху <с> Даже Чика подняла эту фигню Мне кажется, она даже умнее Она что принюх... Понятно, она принюхивается Сейчас она проверит эту еще... А, не жду, проверяй Что-то... Какого хрена этот ролл? Ой, боже, а, да, теперь я буду называть его Рок. Чего Рокси ходит здесь? Рокс, уходи, уходи, Рок, не будь говно Какого она пошла на второй этаж? Ой, на... Да! Она на третий пошла! Это несправедливость. Смотаться угадайте на какой этаж правильно она решила смотаться на третий этаж keep searching He can't hide forever. я потом вам такое покажу он прямо это тоже разрт мне кажется. Но это будет потом, когда мы это берем эту часть. Что? Она по эскалатору Меня это ни хрена не радует Она может уйти в другую месть? Залагала Каза, что и резко туда уху hey, <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> Уходи отсюда, пожалуйста Уйдет а а она, уйдет <говорит> чик, уйдет придет Монти М -м -м, Монти сейчас тусит вообще в другом месте Монти опять, наверное, да, Монти на крыше стоит Sneak away! Ну, это я. По башке не получит. На удивление меня реально не заметили, что меня очень радует. Кого я обманывала, кстати. Кто хочет конфетку? И судя по всему, это моя любимая женщина Чика. Господи, как я ненавижу? Чу с ней с этими бесит. Где она, кстати, что-то непонятно. Тачки не видно, прикол? Окучи. Обернись! Обернись! Песня есть такая... Ещё... Та-та-та! Боже, где она? Окей... Okay. Здесь чисто держи в курсе... И ещё все на втором этаже тосят как спускаться на второй этаж потом? нет That should do it Freddie's okay. I should get back to the stage right away. ВЕНИ! Ваниш чистота пятен? Что здесь делает Ваниш? Почему он танцует в Fortnite? А <Lunar> <Surf gray> <S quand zu Shadow> <up> <beautifully> А ты как то-ру-ту-ту-ру! Ду-ру-ту-ту-ту-ту-ру! Ду-ра-ру-ту-ту-ту-ру!